Суть предыстории, если вы не знали до того момента, как вы сюда пришли, что это такое, что за школу абитуриент, зачем она нужна, у нас в рамках тематических открытых дверей мы решили сделать такую вещь, условно ее назвали школа абитуриента. Почему? Потому что с правилами приема я не случайно так иронизировал, что я в них тоже ничего не понимаю, это разобраться, это очень сложно. И мы на самом деле в какой-то степени учимся вместе с вами, с абитуриентами и тематически рассказываем, я пытаюсь, по крайней мере, рассказать о том, как это вообще все происходит поэтапно. У нас уже прошло несколько школ, где начиналось как выбрать вуз, там какие документы и тому подобное. Сейчас очередное наше такое собрание-несобрание собрание будет посвящено именно льготам. Какие льготы вообще есть, что они дают, на что нужно обратить внимание и тому подобное. Предыдущие они есть в записи, это тоже в записи останется, насколько я понимаю. И, соответственно, не будем тратить время. Солнце, хотел сказать, море, море нет. Ну да ладно. Итак, значит, сегодня мы поговорим именно про условно, я их называю льготы, их все называют льготы, хотя они такие условные льготы. Значит, итак, какие льготы при поступлении на самом деле ВУЗы есть? Я еще раз обращаю внимание, вот то, что мы разбираем на нашей школе абитуриента, это касается не только МГПУ, это вообще ВУЗы в целом. Значит, есть у нас... Три типа, как я их называю, льгот. Это поступление без вступительных испытаний, это поступление по отдельному конкурсу и так называемое преимущественное право при поступлении. Они вот здесь расположены как раз именно в том порядке, в котором они имеют свою силу с точки зрения гарантированности поступления. Самой железобетонной формой льготы, самой железобетонной формой поступления в этом части является, конечно, поступление без вступительных испытаний. Самое незначительное – это преимущественное право. Тут такой может быть диссонанс, связанный с тем, что, казалось бы, звучит как преимущественно, на самом деле… Я вам сейчас не скажу, сколько я в приемке работаю, уже давно… Но за всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь воспользовался вот этим вот основанием. Значит, без вступительных испытаний. Это победители-призеры Олимпиад, но не всех. Есть два типа Олимпиад. Это Всероссийская Олимпиада школьников и Перечневая Олимпиада школьников. Что значит перечневая? Каждый год выходит постановление, точнее, это не постановление, это приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении олимпиад, перечня олимпиад школьников, которые как раз дают это самое особое право. Есть здесь есть нюанс, связанный с тем, что какая-то олимпиада может входить, потом ее не быть, потом, или наоборот, не входить, потом войти. Ну вот, например, у нас наша Олимпиада, учитель школы будущего по иностранным языкам, она входит в перечень Министерских олимпиад. В этом году мы добавили два профиля по, кроме иностранного языка, мы добавили русский язык и добавили обществознание На следующий год мы будем подавать документы, чтобы эти профили тоже вошли в перечень, пока они не являются. Полный список перечневых олимпиад находится на сайте Российского, РСОШ, Российский союз олимпиад школьников. Там приказ этот публикуется. Те, которые будут учитываться, они в правилах приема каждого вуза. Значит, что они дают? Они… Есть три типа, как мы их учитываем. Либо без вступительных испытаний, либо, может быть, 100 баллов по предмету, либо как индивидуальное достижение. Как индивидуальное достижение обычно редко кто его использует, но использует либо на тех программах. Смысл, их, смысл заключается в чем? Вы его заявляете сразу на конкретную программу или конкретное направление. Если у вас при этом вы подаете документы еще в заявлении, указываете другие программы, то на других программах она будет учитываться либо как 100 баллов по предмету, либо как вот 10 за индивидуальное достижение. Да? Почему вот именно такой разброс? А что нужно про них знать? А про них нужно знать, что эти олимпиады действуют с формально, с нормативной точки зрения в течение 4 лет. То есть, грубо говоря, если вы когда-то стали победителем или призером этой Олимпиады, то в течение четырех лет вы можете поступать без вступительных. У нас, кстати, был два, по-моему, таких человека, которые реально каждый год поступали без вступительных. То есть, они поступали на первый курс, получились, отчислились, на следующий год еще раз поступили. Вот. И ну, было любопытно, спросили, зачем? То есть, как бы, что? А выяснилось, значит, ну, вот один мальчик, он сказал как раз, он говорит, я просто хочу попробовать за 4 года каждое направление. То есть, он первый год, по-моему, поступал на филологию, второй год на лингвистику, третий на педобразование, все с иностранными языками. Он говорит, я хочу посмотреть вот за эти 4 года, что все-таки мое. Мне больше нравится там филология, мне больше нравится лингвистика, востоковедение или педобразование. И потом он устаканился и говорит, Во, а вот теперь я буду окончательно. Да? Ну, 4 года действует. Но там есть какой э, нюанс. Значит, э, Каждый вуз, я почему всегда говорю, нужно доматываться до каждого вуза в отдельности и спрашивать, а что у вас? И при этом э, быть готовыми к тому, что если вам в другом вузе скажут что-то немножко другое, это нормально. Каждый ВУЗ имеет право на свои такие вариации. Так вот, каждый ВУЗ устанавливает этот срок действия. Не то, что она в течение четырех лет, или не четырех лет, я, так сказать, не в этом плане, а в плане того, что с какого класса. То есть, в любом случае, четыре года – это ваше священное право, но… Значит, срок действия этой Олимпиады я могу поставить, например, вот наша Олимпиада, та же самая упомянутая учитель школы будущего, я могу сказать, что это только за 11 класс. Кстати, ряд вузов устанавливает, что эта Олимпиада должна быть в одиннадцатом классе выиграна. Вот у нас нет. У нас 4 года, начиная с восьмого класса. Вот в 8 классе кто-то его выиграл. Эту Олимпиаду, она перечневая, на тот момент как минимум должна была входить, и в правилах приема она у нас есть. Хорошо, значит, вы тогда должны, соответственно, можете, точнее, ее использовать как особое право поступления без вступительных испытаний. Почему бы нет? А разница между всеросом и перечневыми Олимпиадами заключается только в одном. Всеросс – это просто всерос, все, вы победили, и больше ничего не надо. А министерский перечень, там нужно подтвердить ЕГЭ результатом не менее 75 баллов. С какого уровня учитываться? Олимпиады бывают первого, второго, третьего уровней. А у нас мы учитываем всех, начиная с третьего уровня. И, соответственно, кто-то учитывает только второго, например. Уровня. Вот, например, у нас УШБ, наша, это, учитель школы будущего, олимпиады второго уровня. Да? Значит, есть вузы, которые учитывают Олимпиады только первого, например, уровня. Перечень олимпиад. Каждый ВУЗ устанавливает сам. То есть это олимпиада, которая входит в перечень, но в данном в конкретном ВУЗе может не давать вам это право. Но ну, ее не включили, не знаю ну, по тем или иным. Это Имеет право этот ВУЗ. То есть одна олимпиада, которая может давать право без вступительных испытаний в одном ВУЗе, не факт, что в другом ВУЗе ее тоже примут. Например, как вариант. Бывают такие действительно случаи как таковые. Перечень соответствия. Что я имею в виду перечень соответствия? Каждый вуз показывает, куда, на какие направления подготовки. Вы же не просто в вуз поступаете. Вы поступаете на конкретное направление, либо программу. И, соответственно, например, да, вот возвращаясь к тому же самому учителю школу будущего по иностранным языкам, вы без вступительных испытаний можете поступить у нас на программы, связанные с языками. Например, на историю нет. Да? А, и э, в этом отношении, в том числе, перечень соответствия предметам. По какому языку, ну, точнее, по, по какому языку, по какому предмету да, давать эти баллы. А, я могу давать 100 баллов по иностранному языку везде, где он присутствует, но, естественно, не давать 100 баллов там, по русскому знаний и так далее. То есть вот эти вот нюансы, нужно просто на них обращать внимание. А, вот, например, да, а, мы и Высшая школа экономики, учитель школы будущее. Вот а, Высшая школа экономики не дает никаких особых прав, но дополнительные баллы за нее дает. У нас без вступительных испытаний мы даем а, совершенно спокойно, потому что там вышка, по-моему, только Олимпиада первого уровня решила учитывать. Да. А, Следующее, то есть с олимпиадами, да, это, вот, это гарантированно практически поступления, это самая такая хорошая тема, которая только может быть. Проблема только заключается в том, что не так просто ее выиграть, как вы понимаете. Да? А, а вот следующее, это так называемые льготы по отдельным конкурсам. Отдельные конкурсы, это, чтобы вы понимали, это именно конкурс. Это не э, вопросы, связанные... Что, вот в испытаний, если есть бюджетное место, все, я зачислен. Здесь нет. Здесь это просто как бы вот, отдельная группа людей, они между собой соревнуются. Есть три э, типа, э, соответственно, конкурсов. Это отдельная квота, это особая квота и это целевая квота. Будьте готовы к тому, что у нас... Я считаю, чисто субъективно, наверное, к сожалению, количество этих квот растет. Почему к сожалению? Потому что уже с прошлого года, даже, наверное, с позапрошлого, мы сталкивались с такой ситуацией, что в некоторых вузах общего конкурса вообще нету. Все места отданы под квоты и под льготы. Забыл, из Сеченовки, по-моему, кто-то тогда из коллег жаловался, что у них на каком-то направлении 80% составляет целевая, кого-то 10% отдельные, 10% особое. Все, все 100%. И по общему конкурсу даже без вступительных испытаний вы не сможете туда поступить, там просто места нету. Да? А для всех этих конкурсов, поскольку это конкурс, все равно действует правило, что минимальные баллы вы должны преодолеть так же, как и на общем конкурсе. То есть это не значит, что если вы, ну, например, там у нас по математике минимальный балл 45. Если вы его набра не набрали 45 баллов, то и говорите, ну я буду, там, я не знаю, воспользуюсь особой квотой да, и пойду отдельным конкурсом. Нет, там те же самые баллы, мы документы все равно принять не сможем. И это все вузы так работают. Почему я говорю, что это просто отдельный конкурс, но это не гарантия. Да, льгота, но а, условия должны быть вы, выполнены. Значит, а, отдельная квота. Это то, что раньше было специальной квотой. Вот с этим я сразу оговорюсь. Все, что я буду говорить, это сейчас еще до конца не утверждено. А, Какие-то положения отражены в федеральном законе, в 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации, какие-то в проекте, но в порядок приема пока, не знаю почему, но это не внесено. Поэтому здесь нужно будет смотреть. Значит, Отдельная квота – это 10% бюджетных мест, там, где есть бюджет, выделяется под вот эту отдельную квоту. Кто может претендовать на отдельную квоту? Это вот длинный перечень, по сути, отдельная квота, раньше она называлась, как я говорил, специальная, это все, что связано с проведением специальной военной операции. Раньше было только два, две категории, это дети военнослужащих, погибших или получивших ранения, и дети военнослужащих, которые просто принимают участие. Сейчас в порядке приема этого нет, но в федеральном законе образовании расширился перечень таких людей. То есть добавились, соответственно, герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами мужества. Значит, соответственно, э дети, они также остались, но еще добавились э дети, вот сотрудников федеральных исполнительных органов власти, до добавились, соответственно, лиц, заключивших контракт. У нас есть люди, которые э не являются военнослужащими, но они заключили контракты по обеспечению водителей, врачи и прочие гражданские, то же самое. Да, расширился, то есть этот перечень. А в любом случае, эти, что здесь интересно, если попадается, попадаются люди, которые относятся к этой, во-первых, ко всем квотам, но за исключением БВИ, это не квота, как я понимаю, а вот ко всем квотам нужен подтверждающий документ, должен соответствующий документ, в прошлом году была неразбериха, никак не могли понимать, понять, какой то формат. Вроде говорят, что в этом году тоже МФЦ будут выдавать там единый какой-то формат, что относится к таким-то лицам. Да, то есть должен быть этот документ. А следующий момент. Да, по, те, кто по специальной квоте поступает, там есть еще дополнительные вещи. я ее уже озвучивал могут эти люди поступать по внутренним вступительным испытаниям, а не по ЕГЭ. То есть могут комбинировать ЕГЭ и так, но только в рамках квота. То есть, например, у меня я отношусь к этой категории граждан, да, у меня та же самая, там, например, математика, 45 баллов, допустим, или даже вообще 36. Я говорю, я хочу сдать его внутри вуза. Я говорю, не вопрос. Подаете документы, соответственно, сдаете экзамен, и этот балл мы засчитываем. Но если таких лиц набирается больше, то есть по конкурсу в рамках специальной квоти, квоты я не прохожу, в общем конкурсе я этот балл использовать уже не смогу. Значит, особая квота. Она была всегда... Не менее 10% бюджетных мест, это, соответственно, следующая категория. Это все, что касается с вопросами инвалидности. Дети инвалиды, инвалиды первой, второй группы и тому подобное. И это все, что касается сиротства и, соответственно, вследствие военных травм и ветерана боевых действий. Uh, то же самое должна быть должен быть документ должен быть справка эти люди uh, идут по отдельному конкурсу отдельные по отдельной квоте в рамках отдельной квоты но в рамках нее вступительное испытание это тоже то же самое ЕГЭ, да, как таковое uh, и преимущественное право при зачислении – это при условии успешного прохождения вступительных испытаний при прочих равных условиях. Это вещь очень муторная, сложная, а на практике ни разу не работающая. Почему? Потому что что значит при условии успешного прохождения при прочих равных условиях? Это значит, у вас должны совпасть все баллы потом должна, должна совпасть бал без индивидуальных достижений. потом совпасть бал по каждому предмету, и вот только после этого всего, да, вот это вот при прочих равных условиях на практике, а с учетом вот нашего университета, у нас большое количество бюджетных мест такого не происходило ни разу, не было его. Да. А целевая квота. Целевая квота э, – это отдельные места, размеры ее устанавливаются правительством Российской Федерации и только на федеральных местах. То есть у нас не на всех программах, у нас бюджет финансируется из федеральных мест и, соответственно, из мест Департамента образования города Москвы. Там, где есть федеральные места, будет установлена целевая квота. Она появится к 1 июня. На всех вузах она так появится. Некоторые уже ее установили, насколько я помню. Но окончательно, вот, 1 июня, это на самом деле такая дата подведения черты, когда вот вся информация по идее должна появиться по вопросу приема. Не факт, что она не будет меняться, сами понимаете, всякое может быть, но вот по идее должно быть так. И целевая квота то же самое. Значит, что такое целевой прием? Целевой прием – это когда вы заключаете договор между поступающим и организацией, которая направляет этого человека на обучение, и э, поступает по э, отдельному конкурсу. И конкурс – это не гарантированное поступление, потому что минимальные баллы должны быть соблюдены. И э, поступление по конкурсу, если там, например, квота будет два места, а придут четыре человека, между ними будет конкурс. И ВУЗ не обязан быть стороной договора. Вот к нам периодически обращаются с вопросом о том, что с какими организациями вы сотрудничаете, дайте направление. Мы не даем направление, мы ни с какими организациями в этой части не сотрудничаем. А, более того, идут, продолжаются изменения в части а, законодательного регулирования целевого приема, они ужесточаются. Они ужесточаются в плане того, что делается все-таки конкурс. Они а просто раньше, вот, года четыре назад, была такая тема, что если ты заключился договор, то минимальные баллы набрано, все, ты уже поступил. Нет, сейчас специально это ушли со следующего, не с этого, со следующего года вообще планируют делать двухступенчатую систему. Что сначала вы должны будете подать заявку. Организации должны будут вас отобеседовать, отобрать, потом выбрать из вас тех, кого он заключает. То есть, ну, вот какая-то такая тема, да. Да, школа тоже может быть, значит, вот перечень, собственно, организаций, которые в третьем фазе перечислены, с которыми можно заключать целевой договор по квоте целевого приема. То есть, грубо говоря, если совсем грубо говоря, это государственные организации, которые, собственно, заинтересованы, там дают договор. Да, своих работников. Поэтому, но, опять-таки, они могут, но не обязаны. По поводу, например, тех же самых школ, я не знаю, нужно смотреть по школам, потому что многие школы откровенно говорят, мы не будем заключать этот целевой договор по одной простой причине. Вот, целевой договор... Я, если честно, грешным делом всегда отрицательно к этому относился. Целевой договор – это взаимные обязательства, и э, сейчас, во-первых, вводятся штрафы за их неисполнение. А, соответственно, у школ, почему они, ну, некоторые, по крайней мере, нам говорили, мы общаемся с ним, все-таки педагогический вуз, они говорят, ну, смотрите, смысл-то в чем? Мы э, заключаем договор относительно того, что э, нам нужны кадры в школу. Департамент образования города Москвы, если нас узнает, меня уволят как директора. А потому что официальная позиция Департамента образования города Москвы дефицита кадров быть не может в школе. В московских школах А дальше, а, дальше, а дальше все еще, еще интересно. Вот, например, знаете, как у нас в совет директоров, ой, в, директоров в попечительский совет, член ученого совета, входит, например, Ефим Арачевский. Да? У него школа, я не помню, там, какую позицию занимать, царицинская, она где-то там в топ-10 школ. И он всегда говорит, он говорит, для того, чтобы мне отобрать лучшего педагога, у меня должен быть конкурс. У меня конкурс 14 человек на место, а когда я заключаю вот эту вещь, я его обязан буду взять, даже если он лоботряс. Да. Поэтому э, мне невыгодно этого делать. Мы когда к нему обратились, типа, вот как бы, как вы думаете, там экспертное мнение, он говорит: ну, у меня 14 человек на место. Я прихожу, у меня учителя, я могу среди них отобрать. А здесь конкурсного отбора и лучшего ну, не получится. Там очень много подводных камней. Как это сейчас развернется, я не знаю. Поэтому я говорю, у нас очень мало целевой квоты. И, честно, я ну, не знаю, как оно появится. Если вы захотите связываться с вопросами целевого приема, имейте в виду, что... Uh, да, стали прописывать ответственность, и да, есть уже прецеденты обращения в суд, когда человек вы не можете. Это единственный тип договора, который вы не имеете права uh, расторгнуть. То есть вы получили, например, два на сессии, вы были отчислены, и вы платите штраф. Ну. Uh -huh. Да, здесь как бы вот они, риски взаимные. Они, я в этом отношении всегда, мне больше нравилась система отбора и подготовки, которая есть, например, в некоторых западных вузах. Там они делают что? Они на старших курсах приглашают представителей, работодателей, и устраивают конкурс среди студентов, потому что ты уже поступил, ты уже отучился, и а, на последних двух курсах с ними заключается между работодателем и ними уже после прохождения дополнительного конкурса договор, и там как бы ну, это больше объективно. Да? Ну Либо, как некоторые говорят, пожалуйста, если вам нужен этот сотрудник, пожалуйста, заплатите за него, и что бы нет. Но, тем не менее, целевой прием – это такая штука, она существует. Все особые права, все льготы, все квоты, как я уже сказал, подтверждаются документально. То есть должна быть справка. Поэтому, да, какие советы вот по этим квотам льготу могу дать? Во-первых, заранее изучаем правила приема. Прежде всего, это касается олимпиад. Потому что все остальное, вот эти вот квоты, они э, стандартные, они гарантированы. А вот Олимпиада, какая идет, какая никуда, тому подобное. Заблагода, заблаговременно подготовить документы, которые дают льготы. Встречаюсь каждый год с такой ситуации, что э, приходит человек, там, ну, я прекрасно понимаю, все в несколько вузов подают документы, начинаем там бегать, прыгать. В последний день прибегают, я хочу там поквотить. Где справка? Ой, а ее нет. Говорим, без справки мы не можем, без документа. Откуда я знаю, действительно ли вы относитесь к этой категории или не относитесь. Что нам делать, мы не успеем. Мы сделать ничего не сможем, у нас система не придет. Поэтому заблаговременно, заранее готовим эти документы, подтверждающие льготы. Но не настолько заранее, чтобы за несколько лет. Почему? Потому что у документов может быть срок действия. Он реально э, должен, э, ну, может быть. Обычно по умолчанию срок действия всех документов э, – это год. Почему? Потому что чисто теоретически э, мы не знаем, что за этот год произошло с вами. И документ должен быть четко подтверждающий ваш статус. Вот были споры, э, я с Министерством образования тогда тоже, там, они потом в, в результате признали, что, да, наверное, доводы разумные. Сейчас они так трактуют, и смешно выглядит, но тем не менее. Ну, то, что сначала они говорили, что нет, а потом подумали, посоветовали, говорили, ну да. А, был спор, в частности, например, сирот. Когда к нам приходили э, ребята-сироты, которые постановление о лишении родительских прав приносили, либо, соответственно, свидетельство о смерти обоих родителей. И мы не брали такие по квоте. Говорю, справку, несите справку. Вот из органов опеки и попечительства несите справку, пожалуйста. Да? Почему? Потому что, говорю, я не знаю, у вас свидетельство о смерти обоих родителей двухлетней давности. Вдруг вас усыновили. Потому что усыновленные дети не считаются сиротами уже. Да? Там, самый веселый прецедент, который был, это когда одна девушка поступала, она говорит, а вот мне справку не дают, но я сирота. Я говорю, ну возьмите. Она говорит, мне не, не, не дают справку, потому что у меня уже двое детей, и я замужем. Я говорю, ну, может быть, тогда уже это уже не статус сироты. Как бы. вот. Она говорит: ну у меня же родителей нет. Я говорю, ну, я ничего не, не смогу сделать. Мне нужно вот справку из органов опеки. Она говорит, ну мне там сказали, что я уже не сирота. Я говорю, ну, что я могу сказать? Поэтому действительно должна быть справка действующая. Да? И все документы представляются сразу, то есть в момент подачи документов. Почему? Потому что в момент подачи документов определяется, как вы поступаете. Если вы хотите идти по отдельному конкурсу, а, а говорит, справку я вам потом. Нет, на момент подачи документов я не могу вам заявление даже сформировать, что вы идете по отдельному конкурсу. Или там, допустим, через несколько были такие случаи, когда люди там, поступили, по конкурсу не прошли, поступили на внебюджет, а потом прилетает там, прокурорский запрос, что у вас сирота на внебюджете учится. Что она делает? Почему там тому подобное? Мы начинаем. что, А документы когда предоставили? Через год после поступления. Я говорю, ну откуда я знал? На момент поступления не было документов? Не было. Поэтому в момент э, поступления я почему всегда говорю, не спешите, соберите все документы, чтобы они были. У человека есть такое свойство. Э, свойство забывчивости. Я думал, что донес, а на самом деле я ничего не принес. Да? Я все собирался, собирался и так и не дошел. Поэтому э, здесь документы предоставляем сразу. И э, если у вас все в порядке, просто, что называется, смотрим, мы идем по конкурсу, но, обращаю ваше внимание, если вы по конкурсу по отдельной квоте не поступили, но ну, я имею в виду по квотам, да, там по отдельной, по специальной и тому подобное, вы все равно имеете право принимать участие еще и в общем конкурсе. То есть это не означает, что только в этом. Нет, пожалуйста. Вот, наверное, вот такие вот моменты, которые хотелось сегодня проговорить, на что обратить внимание. И, собственно, у нас финиш, точнее не финиш, а дальше, сейчас, секунду, у нас еще остается как раз занятие в рамках наших школ абитуриентов. У нас 25 марта, в следующую субботу, будет тоже День открытых дверей, тематически он будет на Курской там у нас будут, насколько я помню, направления подготовки, связанные с искусством, культурой, спортом и тому подобное. И у нас осталось три школы, три занятия нашей школы. На следующем это как раз как выбрать направление. Соответственно, 15 апреля по поводу приоритетов как они работают, как их расставлять и а, как с этим, так сказать, бороться. И последнее, а, это а, из тематических, у нас будет еще общеуниверситетский университетский, майский, а, это цифровые сервисы приемной компании, приемной комиссии, а, на котором будем рассматривать вопросы, связанные с тем, как же сориентироваться на сайте вузов и вообще, какие сервисы у приемных комиссий существуют для того, чтобы облегчить вам жизнь. Давайте вопросы. Хороший вопрос просто. Скорее, да. В прошлом году мы такие брали документы. Ну, естественно. Официальная бумага, официально значит, смотрите, значит по прошлому году, и что-то мне подсказывает, что в этом году такая же система останется. Мы принимали любой официальный документ, начиная от э, документа командиров воинских частей, э, сотрудников, ну, не сотрудников, в частности, глав военкоматов и тому подобное. То есть, да, официальная бланка, самое главное, чтобы там не рукописная была какая-то, да, на бланке официально, да, мы берем. Еще какие вопросы? Если вопросов больше нет, еще раз большое на самом деле спасибо, что в такую хорошую погоду уделили время, пришли к нам. Будем рады видеть вас на всех наших днях отрывных дверей, в приемной комиссии в том числе. Там, пишите, звоните. Ну а дальше желаю вам хороших выходных, оставшихся. Можете действительно там, пройтись по ВДНХ или еще где-то. И, как говорится, до новых встреч. Большое спасибо.